Стали замечать, что э, очень большая потребность у наших э, ребят э, в влажных салфетках. Так, сначала мы средством пропитываем губку. Угу. Так, она большая, поэтому... Это средство для лежачих больных, да? Ну, да, Фиар, для мытья. Для... да? Пиаш нейтральный, он еще гипоаллергенный, что тоже очень важно. А, пропитанную губку мы так вот берем и заворачиваем в полотенце. Прикладываем инструкцию. Ну, как, если не остановить, Катя, а? Все нас спрашивают, а режете ли вы полотенце. Угу. А мы говорим, если у вас есть бюджет не резать полотенце. Не ну, режьте, вот раз, потому что, что их размер 35 на 70. Угу, Мы разрезаем его пополам, получается полотенце 35 на 35. В принципе, на самом деле, когда используешь губку, она даже не, ну, не требует вот именно с, вытирания, у угу, да? угу. тебя не течет же, ну, поэтому да, да. это просто вот ну, вытереться, чуть-чуть промокнуть. Для активации нужно налить 50 литров, миллилитров воды, это вот на полную губку. Ну вот у нас тут небольшой кусунает распенываться. Угу. И вот эта пена уже наносится на тело, на те части, угу. которые нужно помыть. И когда наносим, она немножко подсыхает, можно добавлять еще водички, и она будет дальше распениваться. И потом уже вот эта пена, она просто стирается полотенцем, промакивается. Угу. Вот, но здесь самое, самое важное в этом средстве, что не остается вот вообще никакой липкости, мыльности, как будто вот после принятия угу. полноценная ладуша. Как дышит? ваша кожа? Как... Ну вот она прям как будто дышит, такая как, немножко увлажненная даже, потому что тут вот есть в составе там пантенолы, какие-то еще вот вещества. Поэтому прям на видео, наверное, это не совсем понятно, потом, но, а по ощущениям прям вот очень хорошо.